Первый хитрый прием, который сделает вас привлекательнее, выберите цвет, который сочетается с вашей комплекцией. Далее вам следует прекратить бриться. Небольшая щетина сыграет в плюс. Многим женщинам также нравятся ухоженные и бритые мужчины, но не брейте грудь. Далее наденьте кожную вещь. Куртка или аксессуар, они источают мужественность. Следующее, выберите правильный аромат, который заинтересует женщин. Чтобы выглядеть умным, читайте книги и делайте это при других. Видео было бы неполным, если бы я не посоветовал бы вам надевать жакеты. Спортивные, классические, кожаные. Пробуйте любые. Немного красного вам не помешает. Этот цвет сразу даст знать, что у вас что-то есть. Поговорим о вашей обуви. Что касается мнения женщин, то им больше нравится видеть на мужчинах более классические варианты обуви, чем кроссовки. Так, согласно исследованию, думают 76% женщин.